Новым кумиром подростков по всему миру внезапно стал советский персонаж. Высказывание героя мультфильма, который вышло более 30 лет назад, сейчас разбирают на цитаты и мемы, а его походку пытаются повторить едва ли не каждый зритель.